Откровение. Грандиозный провал близок. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть скорее, И Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Откровение, первая глава, стихи с первого по второй. Это видеоролик, который записал Васген, бывший свидетель, о книге Откровения, которую он прочитал много раз во время своих личных изучений. Вам не кажется эти два предложения странными, если они произносятся автором от первого лица? Такое впечатление, что книгу Откровения написал кто-то, кто писал о видениях, которые привиделись не ему лично, а кому-то другому, Иоанну, например. И автор книги написал о том, что ему рассказали. В первых же словах этой книги видно, что рассказ ведется от третьего лица. И было бы честно сказать, что рассказ идет о видениях некого Иоанна, но рассказывает не сам Иоанн. Итак, вывод. Книгу Откровения писал не Иоанн, о котором говорится в первой главе данной книги. В доказательство к этому становятся также многие заявления библеистов и отцов церкви. Например, епископ Дионисий Александрийский это середина третьего века, в сочинении об обетованиях обращает внимание на значительные стилистические и богословские различия между Откровением и Писаниями апостола Иоанна, не позволяющие утверждать единство авторства. Евсевий Кесарийский, IV век, римский историк, отец церковной истории, с 314 года епископ Кесарии Палестинской, отмечает, «Если не считать автором Откровения, известного под именем Иоаннова, 1 Иоанна, то значит, все эти видения были второму. То есть Евсевий Кисарийский заявляет, что если не считаете, что апостол Иоанн писал, то второй апостол Иоанн писал. Какая разница, для них это было не так важно. Александр Владимирович Мень, 20 век. протоиерей русской православной церкви, богослов, Автор книг по богословию, истории христианства и других религий. В книге «Читая апокалипсис» отмечает. Согласно одной из церковных традиций, этот таинственный Иоанн, сосланный на Патмос, был любимым учеником Иисуса, Иоанн Зеведеев. Не все теологи и специалисты по Библии разделяют эту точку зрения. Споры ученых о том, кто же автор книги, не прекращаются и поныне. И поныне библисты, ученые, теологи спорят об авторстве этой книги. В каком веке были написаны самые древние рукописи с книгой Откровения? И где был тогда Иоанн? Самые древние найденные кодексы это папирусы Честера Битти, П-45, П-46 и П-47. Они находятся в Дублине, датируются 250-м годом и немного позже, то есть 3 век нашей эры. Кодекс этот содержит большую часть Нового Завета и кодекс Пи-47, 10 листов, содержащих часть Откровения. С 9 главы 10 стиха по 17 главу 2 стиха. Напомню. Это самые древние рукописи, в которых встречается книга Откровения, и датированы они третьим веком нашей эры. Где же тогда был Иоанн, апостол? Ха -ха -ха. Естественно, Иоанна на земле уже тогда не было, и он не мог никак написать эти строчки». Что если убрать книгу Откровения из учения протестантских сект и христианских религиозных организаций, например, свидетелей Иеговы? Исчезнут следующие учения. Например, учение, что в наши дни Бог передает руководство через класс Иоанна, то есть верного раба. Исчезнет учение о 144 тысяче помазанных на небе. Исчезнет учение о саранче, что проповедуют в последние дни. Также исчезнет учение о великом множестве, что наследует землю. Пропадет учение о тысячелетнем правлении Христа. Также исчезнет учение о том, что дьявол будет скован на тысячи лет, а потом опять отпущен для искушения многих. И еще много и много пророчеств верного раба, которые основаны на книге Откровения. Все они просто исчезнут, если не будет книги Откровения. Сама по себе книга Откровения или Апокалипсис продлевает религию христианства на неопределенный срок. Это и было нужно отцам церкви в третьем веке нашей эры, когда они решили продлить эту религию и объединить ее учение с законами Рима, несмотря на то, что цель истинного христианства уже была достигнута, и истинных христиан на тот момент уже более ста лет как не было на земле. Итак, основной вопрос. Читать и изучать книгу Откровения в Библии или нет? Я не трачу свое драгоценное время на пустые выдумки древних людей, пусть даже очень умных людей. А вы решайте сами, есть ли у вас лишнее время и силы разбираться в этих бредовых видениях и символах, которые ничего не значат, а тем более в наши дни.